Уша, похоронили папу 20 день назад, я его вижу и вижу, будто в мыслях разговариваю. Нормальный человек, у меня нет шизофрении. Вчера племянницу хоронили когда выгружали цветы я будто увидела племянника живым да это часто видят и я вижу такие вот моменты улыбается молча не в первом не втором не ощущала страх да это вы видите у умерших людей такое есть дочь мне сказала, это мое воображение но мысли сопали с воображением связано ли это с эзотерикой в случае если увидите папу или видите умершего брата или там племянника или еще кого-либо не обращайте на это внимание даже открою вам тайну многие люди это видят но делать как определить вы болеете или нет в случае если эти люди начинают вас донимать они дергают вас ночью приходят садятся рядом вас это пугает беспокоит начинайте что-то слышать тогда необходим психиатр в случае если вы просто увидели и это не происходит ежедневно по 50 раз и не имеет навязчивую форму то тогда это связано с эзотерикой просто видите умерших духов не стоит этого бояться обычно умершие